Милая, настали сложные дни, Так что ничего не планируй. Милая, мы теперь с тобою одни Против целого мира. Нужно это просто все переждать, А потом делать все, что захочешь. Хочешь, мы поплаваем в чистых прудах, когда все это кончится. Мы с тобой милые карантинки, красные линии на картинке. Мы с тобой милые карантинки, красные линии на картинке. Может, это все как миг пролет? Может придется ждать вечность А может нам с тобой в вдвоем Предстоит возрождать человечество Я зажгу ночник в комендантский час Вспоминая, как ты красива Проникаю в окно Я люблю тебя Ты ответишь Спасибо Мы с тобой Приглашаю на